Ребята, всем салют. Ну вот, наконец-то и настало время открыть сезон жидкой воды. Ха-ха-ха, уже лето наступило. Ну ничего, едем сегодня на рыбалку. Не знаю, что из этого получится, потому что это будет такая рыбалка-разведка. Еду на новый пруд, вроде как очень красивый. Не знаю, что там по рыбе, но говорят, браков там много. Поэтому, наверное, рыбы есть. Так что будем пробовать, будем смотреть. Погнали! Как по рыбе-то не знаю, но вкуснях какую-нибудь точно приготовим. Не дороги, а направление. Так, куда едем? -то... О, нашел красоту. Конечно, подъезд тут так среди поля стал, где более-менее нормальный подъезд, там народу дофига, так что пришлось виде пролазные дебри. Не очень хороший грязюк, конечно. Ну ничего, сейчас сапожки оденем красота страшная сила так сейчас я думаю поставлю один федорок сейчас федорком по проверю по глубине куда лучше закинуть и удочку одну поплавочную вот самое милое дело здесь удочкой половить вообще кайф Закинул я пару удочек, фидер поставил и поплывочку одну на мель. Посмотрим, уже одна была поклевка на фидер, такая приличная, но ничего там не было. Посмотрим дальше. О. Оп. Ну, окунь здесь есть. Стоп пудов окунь есть. Он малька гоняет, будь здоров, как. Может быть попробовать спиннинг закинуть. Хотя вроде. Запрет еще. Вот там народ с палаточками отдыхает, вообще чудесно. Там какое-то сумасшествие просто. В кустах. В кусты ходуном ходят. упс а где собственно прозевал что ее парасоты Леха, Леха, проневал всю рыбу поклевка Сейчас вытащу ничего нет там. Пусто. Крючок пустой. Вот сто процентов. 99. Ладно. Кто-то есть. Кто-то. Ну-ка, посмотрим, кто меня там тюкал-то. то ты, кажется, или нету, или какая-нибудь фигня мелкая. Да не, есть, есть же. О, блин. ёпа, блин, сошел. Ребята, упустил подлещика. Прям здесь у берега, не знаю, сняла камера, нет, видно было, нет. Ну, такой приличный, там чуть побольше ладошки, наверное. Ушел, махнул хвостом. Ну Ладно, сейчас мы еще раз попробуем его поймать. Клюет похоже на червя, может быть, червя с опарышем. На опарыш вообще не хочет. На чистый. Жалко, даже что не поставишь? Посидеть-то капец. Прям крайне осторожно, крайне. интереснее что-то побольше И такая же вот она побольше чуть-чуть красавица Фу. Давайте уже что-нибудь приготовим, что ли? Вкусняху какой-нибудь. В общем, сейчас такая петрушка тут была. Что-то я прыгал, прыгал там внизу в грязи. Надоело, думаю, да, колокольчики на две удочки поставил. И поднялся наверх, думаю, да, что-нибудь приготовлю. И тут... Как оно начало вон там барабанить колокол. Короче, я бегом в эту яму прыгаю. Тут метра три, наверное. В грязь <laughs> жопой падаю. Вот. Подсекаю. Она причем в это время еще там теребилась удочка очень сильно. Подсекаю. Пусто. Вообще пусто. Причем ни поводка нет, ни кормушки Такое ощущение, как щука перерезала эту плетенку. А к плетенке там еще кормушка была привязана. Был привязан поводок, крючок. То есть все это. Я не знаю, что это было. Какого щука вообще позарилась на червяка, непонятно, если это была щука. А если просто порваться, просто так не могло. Причем я сопротивления вообще никакого не почувствовал. То есть я сразу выт, раз, почек, и пусто. Вообще ничего нет. Как будто перерезали. Хм. Ладно. Что у нас тут? А у нас сегодня ребра. О! Мы сейчас сделаем такую штуку интересную. Сделаем, наверное, рагу. Сейчас мы их немножечко поджарим. За это время почистим картошечки, лучка, морковки и все сюда. И будет бомба. палыч сольки и перчика черного молотого о от души так так наливаем водички Вот так вот хватит все и получил будет у нас такой вот суп тире рагу накрываем крышечкой и тушим где-нибудь ну, пока картошка не будет готово. И все. Что-то там еще побрынькивает. Оп. О. Вот это здесь каток. Вот это у ну, меня куда Давай посмотрим, кто тут сидит у нас. Опа. Никого нет. Или кто-то есть. Что-то. Все. Сюда красивый. Куфик прицепим. Их. И чем-нибудь его сейчас побрызгаем тут у нас есть червь, о, <смех> правда, червь, блин, сколько я здесь уже раз летал, колокольчик <смех> улетел, хе Пошел, а. ё моё, ребята, вот это улов, вот это я понимаю. Так, ну что там у нас? О, запах. вкусно и быстро после сытного обеда надо кофейку попить ваше здоровье кайф, кайф, ух, кайф, у меня какие-то колокольчики там звенят, опа, так, здесь кто-то есть, Есть. Есть. <свист> Есть. Еще одна. Что ты. ой а, забагрился извини дружок ну все друзья закончила свою рыбалочку а, немножко душу отвел ну пора и честь знать немножко поймал рыбешки небольшой ну, как еще раз говорю, душа отвел, самое главное. Посидел. Очень рад, что место такое нашел, где никого нет. Потому что на том берегу полно народу было. Вот. В общем, супер. С открытием, собственно. И зато с уловом. Чего у нас тут наловилось-то? О. О, улов. Ну, собственно, вот такие вот красавцы. Пока, друзья, рыбачьте чаще. Багажник забыл закрыть, поехал в горочку заезжаю, слышу у меня сзади бабах, а там попадало куча вещей, потом ходил собирал. Так, интересно, откуда я приехал? Я не знаю, как я ехал. По-моему, прямо.